Исторически первый и самый простой способ э, преодоления кризиса перепрыгивания. Это потребительский кредит. Вещь, она очень простая. Если значит ты уже не можешь продать что-то по той цене, которая э, соответствует твоим потребностям, э, посредством предпринимателя, он может попробовать не запустить снижение цен, попробовать продать ее в кредит. Но если он найдет банк, который осуществит кредитование этим все прекрасно. На самом деле, кредитное масло при этом может расти, это просто стимулирует год. Там потребительский кредит, у него главная проблема состоит в том, что как только начинается кризис, доверие банков к, к потребительскому кредиту, оно сразу снижается. Банки на самом деле не верят, что этот несчастный потребитель он сможет отдать деньги. По этой причине потребительский кредит он, на самом деле, никаких проблем серьезных никогда и не решал. Даже в тот момент, когда он реально рос. Потому что, вот, например, в Америке там, в последние 10 лет был огромный рост потребительского кредита. И, тем не менее, там процентов 20 от общего от общей массы как, вот, этих эффектов, которые, на самом деле, способствовали бескредитному развитию капитализма. Вторая вещь, о которой вот Кам меня тут недавно спрашивал, это экспорт капитала. Но ну, в первую очередь главное это не экспорт капитала. Вообще лучше всего для капитализма экспорт товаров. Экспорт, э, то есть вывоз продукции, конечно. Это вообще замечательно, потому что, вот смотрите, э, вот эта вот масса товарная, которая неизвестно куда, как бы неизвестно что, ее погрузить на корабли, вывести туда и что за деньги получить. Это же просто фантастика какая-то. Схема она замечательная, но в размер, размерах человечества, у нее есть проблемы. Проблема у него какого рода? Проблема такая, что вот у нас на Земле там, живет там, миллиардов шесть человек, да? Из них э, 4 миллиарда, они абсолютно не платежпа. Ну, у них какое-то, они живут в рамках полунатурального, натурального хозяйства, ничего купить не могут. Поэтому вывести э, каким-то образом товары туда, их как-то очень сложно. Ну, на примере, можно сказать, пример. Автомобильный рынок он переполнен автомобилями. Но э, в Пакистане, Индии, Китае до недавнего времени никаких автомобилей никто не покупал. Потому что на самом деле купить товар с внедренной туда, прибавочной с зарплатой европейского рабочего или японского, было абсолютно невозможно Поэтому, ну и плюс еще есть таможенные границы. Дело в том, что есть границы для движения рабочей силы, да, которые вообще делают возможным движения э, товаров. Есть э, граница таможенная, которая может ограничивать движение товаров, а есть э, свободное движение капиталов, которое никто не ограничивает. Все очень рады, когда капитал тоже сам улетел. Ну, исключение может быть правительство Северной Кореи. я не знаю. Значит, кубинцы уже рады. Э, вот. Поэтому на самом деле э, схема она такая. Надо к экспорту капитала, вывозу капитал, товаров, Добавить у капитал. Вместе это уже как бы лучше. Там создается товарная экономика, создается платежеспособность спрос, создается там вот, э, -то там начинается опять жизнь. но вот э, то, что эпоха золотого, золотой век капитализма, да это то, что там послевоенная эпоха вся, она в огромной степени сводилась к тому, что возникли новые рынки сбыта, куда из Европы, из Америки тек дорогой, кстати сказать, весьма товар. А там это все как бы существовало, не было даже такой нищеты, как сейчас. Ну то есть был спрос. Сейчас никого спрос там уже нет. Все это разрушено. Потому что разрушена политическая система, которая существовала, и многое другое разрушено. Инфраструктура да. разрушена. Вот. Ну и тут проблема одна. С вывозом капитала проблема какого рода? Ну все, хазимит... капитал тоже ты вывозишь, ты его вырываешь из цепи. Товар-деньги-товар обращение, деньги вырываешь. И таким образом у тебя кризис тоже как бы отступает. Ну потому что деньги ушли. И деньги, инвестиции ушли на самом деле, Мы уже готовые инвестиции ушли. Ну, проблем до тех пор, пока реэкспорт не начал в Китае. Ну, вот ты так счастливо деньги туда запихиваешь и думаешь, что ты решил проблему. А потом раз, на тут начинают переть автомобиль. Это э, совершенно неожиданное явление для не капиталистов, но для инвесторов. Они как бы об этом как никогда не думали. И действительно, вот э, 7 лет назад в Китае не было автомобилей в стране. А сейчас там 60 заводов против 56 в Северной Америке. И они производят больше всех автомобилей в мире, больше, чем в Японии. В прошлом году в Китае был рост 45%, а в Японии по 1 1,32%. Э -э Открылся новый рынок, китайский рынок. Но он заполнился скучных номеров в Китае. Они еще и вывозят там тому же. В Индии происходит то же самое на самом деле. это Вот и есть китайский рост. Мы о нем о том поговорим, как он ему влияет на стабилизацию экономики. На самом деле стабилизирует экономику, потому что все инвесторы, они бухивают туда деньги и счастливо на это смотрят. Но а может ли у Китая вытянуть весь мир, даже если там Индия не может помочь? Вот. Следующий как бы, э, фактор, способ преодоления кризиса, он очень прост. Дальше уже идут простые способы. Откуда было? Если взять деньги из ниоткуда и поместить их в экономику, то на эти деньги можно будет купить товары. Это замечательная схема. Что касается денег из ниоткуда, то, собственно говоря, хорошо известно, что э, деньги из ниоткуда в современной клической экономике получить нефигенно. Но схема Фонсов большинство запрещена, с наказанием э, была стали тюрьмы, но играть на бирже пока еще можно. Э, на самом деле, э, за 10-12 лет роста фондового рынка, там образуются на самом деле, ну, в Америке образовалось 7 8 триллионов которые были на самом деле потрачены американцами на приобретение разных благ. Америка на самом деле, потребление этих американцев, оно на самом деле э, способ, позволило экономике развиваться в последние годы в большой Ну, конечно, это называется словом пузыри, да? э, Особенно как бы. Ну понятно, что как, как проблема в чем? Но акция, она на самом деле имеет некую стоимость объективную. Она связана с теми дивидендами которые на нее выплачивают капиталист грубо говоря вот акция да вот ее покупаешь за там 1000 долларов и ты в принципе рассчитываешь что хоть долларов 50 тебе за нее каждый год платить будет а лучше 100 но я могу заверить что э, настоящие флагманы капитализма как то Microsoft, Google, они никогда никаких конечно дивидендов на акции не платили вот даже Google не приходил ну потому что их акции хорошо рассчитаны Человек покупает эти акции, инвестор покупает эти акции, и они ему растут. Он э, получает деньги от роста. Нелепо как бы, ему еще платить какие-то идиотские дивиденды. Поэтому на самом деле объективные, как бы, никакого объективного критерия их стоимости, ну сколько стоит эти акции, нет. Ну, э, можно говорить, понятно, что там все активы в Гугле, например, все их сервера собрать, их можно продать, ну, наверное, там за 10-тысячную стоимость компании. А все остальное, ну там, дружба с ЦРУ, там, что там еще, э -э, доля рынка, там бренд, и все это стоит там ну там 30 миллиардов, да, я не помню сколько на самом деле, капитализация вот. И конечно люди, которые инвестировали туда, они получили кучу денег. Э -э, собственно говоря, э -э, на этом тоже будет делать большие деньги, все замечательно. Но пузырь, он как бы чем больше, тем у него и тоньше. Вот. Один уже как бы рухнул, лопнул. Это был когда IT-пузырь да, в начале 90-х. И это очень сильно, на самом деле. В 90-х годах? В 90-х годах? в 2000-х годах. В начале? Да, в 2000-х годах. Это до года, до 11 сентября, так что, да. 2000-й год. Да. Вот. Он сильно лопнул. фондовый Фондовые так здорово просели. по Сейчас он опять надулся. Но вот уже... Известно, что как бы, после как бы, таких прецедентов уже настоящего, уверенного роста фондового рынка нет. И как бы вот такого м, потока денег, который был, из этого инструмента уже больше, по-видимому, получить нельзя. То есть как бы, все возможности роста фондового рынка они тоже на самом деле за счет пузырей тоже деле, не исчерпаны. Следующий способ, как капитал, сам капитализм сам по себе, ну, конечно, не в рамках чистой модели, а вот в виде реальности из ничего создавать деньги – это ну, да, аренда жилища, земельная аренда, да, аренда жилья, аренда жилья, аренда не аренда ну, строительство, жилья, строительство. аренда Это просто потрясающая вещь на Западе. Ну, больше половины всех кредитов, выданных в Соединенных Штатах на ипотечных, типа, они были субпремиальные То есть они не приносили прибыли, якобы, тому, кто их выдавал, и тот, кто их получал, он не мог за них платить. Возникает вопрос, как такое возможно? Ну, а это очень просто. Ну вот, допустим, есть там какой-то участок земли. Ну, земля дорогая. Никто как бы, кто-то там может купить, немножко построить домик себе на этой земле. А, ажиотажного спроса на нее нет. Ну и его надо стимулировать. Для того, чтобы стимулировать спрос, надо выдавать кредиты всем подряд. Ну, конечно, лучше все учителям, полицейским, ну, в общем, людям, которые в этом городе, в общем-то, нужны, в принципе. Без них как-то же тяжело. И надо им выдать кредиты. А потом они говорят, а мы не можем по ним платить. Это нам слишком дорого, наши маленькие зарплаты не позволяют. Ну, а чего страдаете? Вот у нас земля тут дорожает за год там на 20%. Через 5 лет вы продадите свой пай, значит, получите кучу денег, купите себе автомобиль новый, там еще что-то, и новый там. И это работало в Америке. Ну, простой пример, за прошлый год общая стоимость, падение стоимости всех жилищных активов американцев составило 4 триллиона. А вся американская экономика ну, это 13 триллионов. То есть это вот выпали те деньги, которые на самом деле до этого были потрачены там людьми вполне как бы... Это, я знаю, вполне обычных американцев, которые покупали дома там за 100 тысяч. А там через три года продавали за 200, и на эти деньги как бы это, там, вот, тратили, там, поддерживали экономику, все было замечательно. Ну, well, этот пузырь, как известно, рухнул. И это видный парадокс, потому что когда-то главным инструментом выхода из Великой депрессии была вот эта ипотечная система по там, а теперь, на самом деле, она и была стала самым страшным ударом по вот этой вот, по системе. Потому что она, она рухнула как бы она не выдержала вот этой всей значит, системы субпремиального кредитования. И с этим сразу же была служба возникла другая система, тоже еще лучший механизм есть. Это так называемые производные финансовые инструменты, деревиативы. Да? Но их много там, как бы, это что такое? Это просто бумага, которая не, не имеет какого-то собственного содержания, а просто привязана к какой-то другой платежной бумаге или курсору. Ну там да, фьючерсы, форвардсы, но самый знаменитый они как бы сейчас это CDS. То есть кредит, где full swap, да? Это совершенно замечательная вещь. Это, вот, например, я ненадежный ненадежный кредитор. Я не, я, нет, погоди. Я не вот сейчас вот я. Но я малонадежный кредитор. дебитор, Я это я должник А вот.. Товарищ банк. Товарищ банк надавал мне и многим таким вот здесь, много кредитов. И, в принципе, как бы он хочет э, их куда-то деть и получить на это еще и деньги. И он их продает. Продает, выпускает ценную бумагу с купоном, все замечательно. Риски продал, получилась ценная бумага. Э, бумага выпущена солидным финансовым финансовой организации. Она ходит наравне с ценными, со всеми остальными ценными бумагами. Причем ходит не через фондовый рынок, который как-то регулируется, а просто так по это, каналам свободной торговли. Ну, что в ней, в ее бэкграунде, это никто на самом деле так вот, не видно. Это стало видно, а в значительной степени там были вот эти вот ненадежные долги по ипотеке. Ну, много там что еще было. На самом деле, сколько было CDS? Это простой пример. В Америке их было, вообще, в Америке их было выпущено где-то 12 миллиардов. Ой, 12 триллионов. Это так же, как годовая американская экономика. А в мире их было выпущено 60 триллионов. А мировая экономика во всем мире ну, где-то 57 сейчас. Но это не по, по долларам, а не по PPP. Но вот показатель вот этих вот инструментов. Сейчас у них появилось специальное название ядовитые активы. Токсичные. Ну, токсичные, ядовитые, токсичные активы. Почему они как бы, э, ну, казалось бы, ну что там, люди потеряли деньги? Но проблема в том, что в основном не люди теряли деньги. В основном эти деньги теряли различные. Ну, люди ну, тоже, конечно, некоторые покупали. Но в основном все-таки редко, когда человек идет и покупает там какие-то такие вот вторичные ценные бумаги, это неизвестно что. Все-таки в основном пострадали фонды. В первую очередь пенсионные фонды. Ну, Известно, что в Америке довольно давно уже запрещено. частным, частным Кроме как государственные служащие, они не могут рассчитывать на государственную пенсионную систему. То есть они не могут даже, частные фонды, они даже не могут деньги вкладывать в государственные, в государственные облигации. Это специальная система. Она направлена на то, что пенсионная система поддерживала рынок. Ну и поскольку там, как у нас, вы часть письма счастья получаете периодически, да? ну вот в Америке тоже, там, из тоже получают, а из тоже получили письма счастья. И там они как бы счастливо пишут, вы потеряли там, там, 30, 50% своего это, пенсионного. Ну нормально. И это они еще скрывают. На самом деле э, считается, что сейчас считается, что большая часть пенсионных и, э, и фондов и э, других фондов страхования, медицинских, она была уничтожена во время вот этого вот кризиса. То есть она не обеспечена ничем. Э, ну что делать? А как так может быть? Ну люди же там выходят на пенсию, да? они же должны получать пенсию, должны что-то делать. Ну, ответ такой. Правительство развитых фактических стран в прошлом году потратили на поддержку финансовой системы 11 триллионов. Это э, ну вот примерно как все, что производит Америка. Значит, э, это в основном потрачено так называемую санацию, вот это вот, как это, обеззараживание ядовитых активов. Ну, это, конечно, потрачено. И тут я как бы вот делаю, ну, и скажу про Кейнс. Кейнс, это был такой экономист, там, экономист, реакцию примера. Он придумал способ, как государство может победить периодические кризисы и производством. Он долго думал и придумал. За счет государственного стимулирования спроса. То есть государство должно раздать, собственно, получим кому-то деньги, и значит они на эти деньги купят э, что-то, там, машины. Там. Одна проблема, э, из налогов эти деньги взять нельзя. Почему? Потому что налоги, они взимаются либо с работника, либо с предпринимателями, они либо будут снижать прибыль, да, ниже критической отметки, либо будут снижать, покупать ту способность рабочего. И то и другое как бы это просто переложенно, но карман другой. Дополнительно никакого платежеспособного спроса не появится. А надо взять деньги в долг. Надо взять деньги в долг. У кого взять деньги в долг? Это уже капиталист, он вместо того, чтобы инвестировать в э, производство ненадежно, он значит, секюрно, безопасно купит государственные казначейские обязательства, и значит, э, проблема кризиса будет решена. И действительно, по заветам Кейнса значит, э, был Золотая эра капитализма, да? когда, значит, кризисы, как только кризис, сразу государство начинало тратить деньги активно, и значит нам на военку тоже. Неважно как, эти деньги mm -hmm. на самом деле еще всю пирамиду вот эту, просочаться экономическое. И все равно там попадут к там такие же вот. То есть э, проблема такая? Ну, проблема очевидная. Э, все длилось до тех пор, пока.. Долг большинства капиталистических стран где не достиг 60% главного национального продукта. Когда это произошло, э, вопрос, ну ведь, как бы, это, конечно, замечательно, обязательно, но как бы вопрос, а купит ли их кто-нибудь в следующий раз? Ну вот ты их опускаешь каждый квартал, да? И значит, соответственно, государство их печатает, или инвесторы покупают. А если они их не купят, если они усомнятся в том, что государство их сможет оплатить, это будет дефолт, да? Э, это, не то, что там Россия одна, нет, это куча стран там, на самом деле. Италия, Британия, в разные годы испытали, э, это, ну, в суверенных государствах и должны приводить к резкому падению курса национальной валюты. Ну там, в развитых странах, ну там 40-50 бывает, два раза бывает. И значит, соответственно, обязательства все обесцениваются, по-другому, все замечательно. Ну, кроме тех, кто живет. Вот. И как бы э, Тэтчер первая сказала, нет, это не наш путь, дальше нельзя так делать. Необходимо вернуть капитализму, его настоящее лицо, повысить прибыль, отойти от порочной практики государственной заняты. Ну, а в Америке там тоже Рейган и Буш. Вот. Э, на самом деле э, э, это все было замечательно. Они очень гордились. У них даже прибыль выросла э, средняя. Там, процентов на 20%. Э, Отдачный капитал на 28, по-моему, прибыль чуть на 50 по сравнению там, с самыми годами неудачными, там, с этим шестым там, физическим. Вот. Но э, им пришлось вот эти вот другие механизмы использовать. Ну, рыночные, так называемые. Пузыри, разные вторичные финансовые документы, это уже позже, это уже там, Вот. То есть, э, а сам по себе, да. Ну и как бы вот теперь Тенс, он обратно вышел на историческую сцену, как вы все поняли. Когда совсем плохо, нужен Кейнс. Нужно деньги государства потратить на поддержку банков. Ну, о масштабах я вот скажу. Ну, вот есть, во-первых, исторический пример хороший, но ну, недавний. Япония в 90-м, да? когда был кризис, перепроизводство, тоже финансовый кризис, долгая стагнация, потом пошли 10 лет. Япония вошла в нее, имея 70% ВНП долг а вышло 180. А сейчас... Как бы, ну, сейчас вот она, вот эти, я не, не считаю, вот эти вот годы, когда у нее в Японии на фоне общего роста был тоже рост, ну, как бы, как бы и при этом все равно рост. Ну вот, ну, вот она вышла из самого кризиса, когда там было 6 лет назад, да, примерно. Вот она вышла. да, да, да, да, да, длится да, да, да, да, да, Значит, э, дальше то же самое сейчас происходит абсолютно со всеми странами. Некоторые успели, на самом деле, об этом сообщить. Потому что у них так плохо дела, что они не могут скрывать 31 ну, Греция. Да? Там было 70, за год стало 100. Добрали да, не... да, за год. И все страны абсолютно, ну понятно, что эти, они все как бы потратили месяц 11 триллионов, и ясно, что у них у всех это произошло. Просто не все об этом говорят. Ну, исключение, конечно, Китай, Индия и Бразилия. О них тоже с страны просто растут. И, там, у них нет. Долг, долг, нету долга, не, у ну, в Бразилии есть, конечно, огромный долг, у Индии есть, но у Китая это нет. Вот. Значит, э, что дальше? Дальше э, я скажу такую вещь. О банке, как они эти активы, эти активы э, обеззараживают? Ну, Goldman Sachs получил.. 10 миллиардов от американского бюджета на обеззараживание активов объявил о 3 миллиардах прибыли и раздал бонусами 16 миллиардов долларов круто, да? Эм. Вот понимаете, вот как бы. Вот это вот круто. И такими темпами это как бы понятно, что. Государственный долг растет очень быстро у всех стран. Вообще же, я э, вот наткнулся на свою потрясающую цифру. Как бы я пропустил этот момент, когда надо было сказать. Да, я не говорю, скажу сейчас. Э, Но ну, известно, что нельзя просто так братья складывать долги. Ну потому что один должен другому, он еще. эта лестница. Если там кто-то выплатил кому-то, то сразу же долг сокращается обычно непропорционально. Он больше сокращается. Да? Ну вообще, если оценить все долги, которые есть в экономике земного шара, это 5 квадриллионов. То есть это в да, это 500 раз больше, чем вся экономика мира годовая. Ну, понятно, что это мертвые, ну, как бы, да, большинство этих долгов, они абсолютно мертвые. Ну, там, долги баб, ну, там, долги, э -э -э, сейчас, долги различных инвесторов, это как бы цифра, которая... Сейчас, Цифра, которая на самом деле ни о чем, да? Но ну вот и эта сама цифра, она показывает на самом деле, насколько капитали... как это... как капиталисты крепко въехали в эти долги, и как они вот с этими долгами там теперь это пытаются разобраться. Вот. Ну и вывод-то какой из этого? Вот я сказал о вишейке, да? А есть не только вишей. Но вишейки на самом деле, по большому счету, в 20 веке и не было никогда. Некоторые говорят, что в 70. W да, да, да. Был v -shake. На самом деле был W -shake. Значит, ну это как бы это, W shape, это когда бах, потом чуть-чуть подскочило, там был под... цикл не там не 7, не 10, а 3 года. Ну, даже, ну как бы, даже если и был когда-то v в 20 веке, это как бы ни о чем. Ну потому что практически такого не бывает. Такого настоящего очищения. Капитализм, капитала. а жертву не капитала, понимаете? Ведь я как говорил вначале, не только рабочий должен потерять в два раза зарплату. И капиталисты должны все разориться и пойти в долговые тюрьмы, которых сейчас уже нет, и значит прыгать из ока. А они не хотят. И они не хотят, и они могут убедить государство помочь им это не сделать. И поэтому никакого бешека, конечно же, давно не бывает. бывает. они говорят уши. У шейп вот так упали, потом значит плохо, все, зарплаты низкие, безработица большая, а потом значит, начинается восстанавливаться. Это значит, что у них такой оптимистический сценарий теперь. Значит, ну а, значит а, пессимистический сценарий, он называется L-шейп. L-шейп это когда упали, вот так. Это было в Японии, значит, это вот совсем недавно. это было великую депрессию. Это было первую большую депрессию в второй половине. 19 века, там, 1873, да? <тилеры> <И> Значит, <тилеры> мне память не -го -го Вот И каждый раз вот это вот было. И это было, когда все ресурсы капитализма исчерпаны. Вот они на самом деле, вот в 1981 году тоже казалось все безнадежно, да? Но вот Восточная Азия, да это огромный отток капитала, огромная там инвестиция, и удалось перехватить. Потом, значит, второй раз это там, контрреволюция, тоже. потом эти пузыри, ну, все эти механизмы, они исчерпываются, исчерпываются, исчерпываются, И сейчас э, совершенно непонятно. То есть все, что как бы, они использовали раньше, а эти не новые инструменты, и вторичные инструменты не новые, они и были всегда. Они были до Великой Депрессии, просто Великую Депрессию запретили. А потом и Клинтон там разрешил. Это. А, а все эти методы, они очень старые. Но как бы они э, не работают. А как, за счет чего капитализм сейчас вот еще держится? Почему он там и вчера? Ну, две причины. Во-первых, это то, что, ну, известно, что Маркс, он долго и упорно в капитале объясняет, только золото ⁇ это настоящие деньги. Да? А у нас, как известно, в экономике мировой, золото ⁇ это не деньги, деньги у нас дома. Э, за счет этого как бы, американская, экономика, она не может, американская, ну, американская экономика не может корректироваться в нормальном смысле этого слова. Кстати, даже когда она была по доллару, она не могла корректироваться нормально. Вот знаменитая девальвация, 41% девальвация американского доллара по золоту, когда они сначала скупали золото, потом девальвировали, а потом продавали, это как бы, очень сложно было казаться. А сейчас это вообще никак. Никакого объективного критерия, как бы, Китай, до тех пор, пока Китай покупает эти никому не нужные американские э, долговые обязательства, экономика существует. Хотя на самом деле это уже фикция, потому что э, долги Америки ничего не покупают. Ну и э, в этом смысле второй момент, это вот мы даже это Китай, это растущая экономика, э, которая, рост которой он на самом деле прервал, э, ну как бы, прервал вот эти вот в который вошел капитализм. Отчеты из Китая они, на самом деле, спасли. Вот я говорил про автомобили. Да? Э, э, говорил то же самое. В меньшей степени в Индии и Бразилии. Там рост небольшой, но он есть. Э, и связано это с тем, что Китай, Индия и Бразилия сейчас применяют те методы преодоления кризиса, которые уже исчерпали развитые капиталистические страны. Они стимулируют внутренний спрос. И ну, проблема состоит в том, что как бы, ну, можно, как бы, конечно, Китай огромная страна, но все равно большая часть населения, она живет натуральным хозяйством, аграрное хозяйство, И они не вовлечены. И их невозможно простимулировать. Ну, то есть вот они каждому выпускнику вуза дают там за тысяч долларов на это, типа, просто так. Ну, это хорошо. Но христиане они не дают просто так ничего. И в этом смысле это тоже все. Ограниченное, ограниченный объем на самом деле. Э, ограниченный объем вот этого вот э, ресурса, который они еще могут развивать. Ну, я могу сказать, что, например, э, вот в марте ожидается закон в Китае, который будет запретить строительство новых автомобильных заводов. И ну, поскольку как бы все, ну, рынок, они как бы посчитали рынок. И это означает, что инвестировать в Китай будет уже некуда. В электронику, в, в сталь, в текстиль в Китае уже инвестировать нельзя. Ну как бы все обеспечивается вот автомобиль. Обеспечивать. То есть, э, что будет после этого, ну ничего хорошего не будет. Но в любом случае, как бы, какие, какой главный вот предвестник э, полного его самого. Это как бы. Большинство экономистов разных считают, что это тот момент, когда страны закроются вот, э, в Вот э, Во время Великой депрессии рынки были закрыты, американский рынок был закрыт, по-моему, в 30-30. Mm -hmm. Это САК и какой-то там закон 40% пошлины на все. Значит, э, Соответственно, э, э, это означало как бы переход э, кризиса в как как говорят экономии монетарист затяжную в неизлечимую там, фазу неизлечимую фазу которая завершилась полным разрушением производительных сил в ходе мировой войны и это решило все проблемы они были физически разрушены рабочие <как> это как бы, надо было построить новые заводы все построить, все стало хорошо и так вот сейчас вот это э, то что мы видим протекционизм а он на самом деле уже как бы во многих местах начинает проявляться. Да? Вопрос, когда Америка не выдержит и закроет себя хотя бы частично от китайского экспорта, вот это тот момент, когда, по-видимому, можно будет говорить о том, что процесс вот этого депрессия, рецессия, депрессия, это такая стагнация. это Раньше это называлось депрессия всегда. Ну, люди были простые, говорили, депрессия. Потом, значит, они поняли, что депрессия это действует очень на людей, тяжело. И они решили называть это стагнацией. Ну хорошо, стагнация. Значит, это будет необратимая Важно. И это значит, что будет L-шей. А некоторые говорят, что не L-шей, а радикал шей. Радикал шейк это вот раз, потом еще скачи, а потом, значит, это стагнация. То есть как бы что э, надо немножко подскочить. Ну, как бы все-таки как бы удар там будет, и потом, значит, он подскочит и будет стогнаться на каком-то уровне. Но э, в любом случае, ничего хорошего капитализму не светит. И причина э, не в том, что какие-то ошибки были допущены. Знаете, капиталисты, они сейчас смешные, они как что то начинают рассказывать. Не надо было пузыри надувать. Можно было подумать, ну, кризис будет 5 лет назад. На самом деле, все, что они делают, они делают за спасение системы. И никаких ошибок у них, по большому счету, нет. Просто когда, когда это все усугубилось и рухнуло полностью, вот тогда начинается их там демагогия по отдельных ошибках. А так, знаете, когда-то Кондратин, да, он обнаружил большие цифры, 50 лет. Но он их называл инновационными, говорил, что э, это в начальной фазе там появляется какая-то новая технология. Троцкий, он с ним спорил, говорил, что это на самом деле. Не связан с инновациями, а просто это характерный размер, связанный с динамикой тоже там и развития капитала, и классовой борьбы, и пересыщения рынков. Но э, действительно сейчас, вот очередные 50 лет, и как бы это э, вновь э, предыдущий как капитализм смог, это вот, как легко достаточно пережить, но сейчас как бы все идет к тому, что грохнется все это крепко и завязнет надолго.